А говорил, что умею любить. Катя неподвижно стояла, словно окаменела, и пристально смотрела в окно. Не замечала ни того, что ее телефон звонил каждые пять минут, ни того, что компьютер сообщил уже о четвертом сообщении, ни того, что кот опрокинул букет красных роз. Те цветы теперь напоминали скорее о душевной боли, чем о чувствах, с которыми их дарили. Молодая женщина наблюдала за двумя людьми на скамейке, которые о чем-то разговаривали. К сожалению, не могла слышать, что они говорят друг другу. А как же ей в этот момент хотелось стать какой-нибудь из тех крошечных белых снежинок, которые опускались на плечи этих двух на скамейке. Не могла отвести взгляда от мужчины, которого любила больше всего. Все началось, еще тогда, когда Катя было 11 лет. Родители переехали в другой город, где папа получил новую перспективную должность. Девочка очень скучала, потому что там дома остались все подруги, любимая школа и котенок Джек. Со временем Катя привыкла к новой школе, нашла друзей, но вот с потерей своего любимца она не собиралась мириться. После недель бесконечных просьб, бабушка все-таки привезла Джека. И девочка сразу же пошла с ним гулять, а пакостный кот сбежал и залез на дерево. Катя так плакала, что Андрей просто не мог пройти мимо но казалось бы, что ему популярному парню в школе, да этой малой девочке со смешными бантами. Но что-то заставило его подойти. «Ну и чего ты здесь макроту разводишь?» – спросил Андрей. «Там Джек», – сказала Катя и посмотрела на него заплаканными глазами, и показала пальцем вверх. За считанные минуты юноша отдал животное хозяйке. Он хотел уже идти, но посмотрев на девушку и неожиданно для себя выпалил. «Хочешь мороженого?» и потянул ее к киоску с красочной надписью «Мороженое». Вот так девочка познакомилась со своим принцем. Они вместе ходили в школу, а после уроков парень часто водил Катю к тому киоску и покупал ей шоколадный пломбир. Словом, относился к ней, как к младшей сестре. А в ее сердце зарождалось большое чувство. Как же Катя переживала, когда Андрей уехал на учебу в другой город. Каждую субботу с нетерпением ждала его, с восторгом слушала рассказы о бурной студенческой жизни. Юноша привозил ей различные подарки и шутил, что когда-то она обязательно станет его невестой. Годы шли один за другим. Катя выросла и стала настоящей красавицей. Андрей заканчивал обучение в магистратуре. Девушка с нетерпением ждала его выпускного, зная, что парень вернется работать в родной городок. В конце концов, с нетерпением ждала и своего последнего школьного балла. Она уже взрослая, а значит, наконец, сможет стать Андреевой невестой. Хотя он больше не вспоминал об этом, Катя знала, что по-другому быть не может, ведь бутон детского восторга превратился в прекрасный и хрупкий цветок любви. Девушка уже представляла, как Андрей придет к ней на выпускной бал, подарит цветы, пригласит на танец и признается в любви, а потом опустится на одно колено и предложит ей стать его женой, и конечно она согласится, а учиться будет на заочном отделении. Все было почти так, как мечтала Катя. Андрей пришел на ее школьный бал с букетом роскошных роз и пригласил ее на танец. Только вместо страстных признаний девушка услышала совсем другие слова, ее любимый рассказал, что влюбился, и намерен жениться. Катя до сих пор отчетливо помнит, как бросила цветы к ногам и воскликнула. Как же так может быть? Слышишь, я тебя люблю. Андрей молчал, а Катя расплакалась и убежала. Прошло, долгих три года. Ее боль так и не прошла. Ночами Екатерина думала только о нем, где он и с кем, и как сложилась его жизнь. А когда приезжала домой, то избегала встречи не отвечала на звонки, считала его предателем и не могла смириться с тем, что рядом другая. На практике девушку направили в ее родной город, как-то она гуляла по парку и заметила Андрея. Мужчина держал за руку двухлетнюю девочку, невероятно похожую на него. Катя хотела просто пройти мимо, сделав что не заметила его, но не смогла. Подошла и заговорила с ним. «Привет, это твоя принцесса?» «Да, моя доченька Лиля» твоя маленькая копия, как жизнь, может познакомишь с женой, мне было интересно увидеть свою соперницу. Андрей сухо ответил, я не женат, Катя была потрясена, оказывается Алина, Лилина мама, не хотела семейной жизни и будничных забот, Андрей до сих пор не может понять, зачем она родила дочь, ведь оставила ее на пороге его дома, а сама исчезла, и он не слишком скучал по ней, все чувства Калини исчезли, а может их вообще не было. А вот дочь обожает, делает все возможное, чтобы у нее было счастливое детство. С тех пор Катя много времени проводила с Андреем и его дочерью. Готовила вкусные ужин, забирала Лилю из детсада. В выходные они часто гуляли в парке или ходили в кафе, которое появилось на месте киоска с мороженым. Девушке повезло, директор предприятия, где она проходила практику, предложил ей работу и посоветовал перевестись на заочное отделение. Катя так и поступила, ведь они с Андреем решили жить вместе. И вот однажды в зимний день появилась Алина, его бывшая жена Андрея, мать его дочери. Катя отошла от окна, уселась на диване, задумавшись о том, как жить дальше. Вдруг в дверь позвонили. Через несколько минут в комнату вбежала Лилия и бросилась к Кате. «Мамочка, мама, там какая-то тетка приходила, говорила, что она моя мама. А я думаю, что ты моя мама. Правда, это ты, ты меня никому не отдашь?» Екатерина не знала, что ответить ребенку подняла голову и увидела Андрея. Мужчина стоял улыбаясь, и держал в руках кольцо. Катя все поняла, обняла девочку, ответила. Да, я твоя мама, и я никому тебя не отдам, вскоре они женились. И спустя год у них родился сын.